Так. Да, да, да, привет. Да, сам Андрей. Так. Так, ты помнишь, чем мы договорились? Так, снимай свои манатки. Да сюда иди. Девай. Так, все, побежали. Тихо, пост... тихо, тихо, тихо, тихо. Мы должны быть незаметны. ой тебе голову построили. быстрее быстрей. Быстрей, быстрей. Сейчас, если день настанет, будет трэш. Быстрее, быстрее, все, все, все, все. Так, по просьбам Нина построили те головы, плюс заодно сделали портал. Да. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Там Ты. Ты. спит. Тихо. Сюда, там Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Какая? Пробежала. Она, она стоя спит. Это спит, а это стоя спит. Слышь, Слышь какие-то шумы. Тихо-тихо, зайди-сайди-сайди. Зайди. Нет, нет, какое окно? Это же шум. Какой тихо! Там у кого-то горшок упал. Перебегаем в дом в дом в дом дом дом За дом, за дома. Надо посмотреть, что все спят. Тихо, тихо, тихо, тихо. О нет. А, ты аккуратно. тихо, тихо, тихо. Да-да-да. Один этот рот не спит. Что он там делает? Почему? Он уснул. Там лежит, валяется. Пойдем, быстрее проходим, проходим. Ждите здесь, здесь, по краю, по краю, по краю. <Свы> кагами, тихо, тихо, там кагами. Да. Возьмем Я взял, все, все, А нет, зачем? Нет. Нам только лук ходим, ходим, ходим. Вот он. Будет смешно, если сейчас они проснутся. Все, the... все, проходим, проходим, проходим, проходим. The... Уходим, уходим, уходим, уходим. Сматывайся. Так, наш мой кабинет сразу. <врю> hearing вот так. Сдавай, <sound> <sus. nasium> надо, давай, давай, давай, <STEPHANilim> надо ее сжечь. Ну-ка. А что ты взял? Зачем? А если у нее камеры там стоят на магазине? Опытный в этом. куда надо эту броню закопать. Я не буду брать, ты че? Так. Да это чтоб не нашли. Кто-то орет. Ой, нет. Мне уже глюки, глюки. У меня глюки. Что за... Ч это? ч это? Безь, уйди. <смех> Ладно. Пойдем сходим к ним, да. Привет! О, вы уже не спите. Мы думали, вы все спите. Ч случилось? Ч ты орёшь? Что ты бешен? Ч ты делаешь? Что, а? Что разорвалось? Кагами, граванули. Не спит. Я помню, смотрите, где-то здесь нагрудник был, потому что, видите, по ноже нагрудника нет. Боброд, посмотрите, он. Здесь нет. У вас в мэрии камеры были, я видел. Там компьютер у вас был. Вроде на втором... Здесь где-то... У вас... Не знаю, планшет или что? Ладно, посмотрите там по планшету, может это какие-то там. А это, это что? Это... Это... А. Вопрос... Вы что такие неблагодарные? Хотя бы э, быть здоров, сказали. Да, да, да. да, да, да. Так, подожди все ну может это скрытный э, какой-нибудь сканер так ладно все надо потом маринет отдать это на переработку так надо это отдать на переработку нам надо здесь менять чтобы нам построили защиту так, ладно, я... Ой, мне идет ремонт, это тоже попросил. Так, надо пос... да, мне сделать... А что мне надо сделать на завтра? На... В городе, это построить защиту, явно. Ой, привет. Мне надо достроить защиту вот здесь, потом надо ремонт вот тут сделать. Ну, в моей комнате. Ну, там это все, Нина. Нина, пойдем, поговорим. А просто в, Леди, э, в Рич Сити пропал лук такой же. И, короче, вот здесь. Вот здесь я выделяю. Смотри. Вот здесь я выделяю, видишь? Вот здесь. Тихо. Вот здесь, вот здесь я выделил. Здесь нужно построить такую защиту. Об, Обсидиановую дверь. Во. Обсидианную дверь построишь. Вот, еще достроить мой второй этаж. Видишь, да, мы пойдём. А? Не знаю, он не подворовывает. Сказал, уже подавили. Что ты делаешь? Ой, ладно, охраняй. Иди на ресепшн. Иди на ресепшн. Называется, ну так. Да. М -м -м. Ладно. Смотр... и Стой, стой, стой, стой, стой, стой, Я про один, что вам надо. о Потом. Он охлаждается. Он горячий после битвы. Нагревается. Да. Ну короче. Я, когда приезжала Амели... Амели, во, она же уехала. Когда приезжала Амели, а, она сказала, есть какой-то город. Я не знаю, как он называется. И еще есть какой-то... Эндер Сити. Эндер Сити. Эндер Ленд, Эндер Сити. Что-то Эндер. Что-то... Да, что-то там такое. Да. Вот. Возможно. А мы надо когда-то туда съездить? строят ну да но мы не будем воевать мы не бешеные посмотрим сейчас настроим свое производство а то стоп мне еще надо маринет кое-что отдать там кое-что где маринет ой маринет пойдем это конфиц конфи конф... Конф... Конф... короче мы сделали маринет у нас просто разработки технически так маринет ты должна сделать вот это мне убери быстро uh, вот это хорошо ты подумай там поизучай что тебе надо будет и все такое хорошо ты меня услышал все иди там изучай а а, а ну все ладно ладно